Всем привет, это будет очередная тренировка, будем тренироваться с вами. Покажу некоторые базовые упражнения, которые я выполняю. Вы можете также их выполнять, а после этого оставите тренировку, основа была базовое упражнение. Базовые упражнения дают очень большую силу, если вы будете с ними работать, но также базовые упражнения очень травноопасны и прогружают ваши, ваши суставы. Так что тут двухсторонняя ситуация. Если будет что-то интересно, либо какой-то хотите увидеть вид тренировки, пишите в комментариях, будем разбирать. Всем пока следующем видео.